Состояние спустя год после операции в области первого сегмента, ну, можно оценить результат. Да. Рецессия в области зуба 12 и 13 устранена 100%, да. рецессия десны в области зуба 15 устранена 100%, рецессия десны в области зуба 14%. Остаточная рецессия миллиметр. И, конечно, не очень хорошая картина. Мы видим в области зуба 16. Вот. И этот зуб ждет повторная операция через какое-то время, когда пациентка будет готова собраться с духом. Обратите внимание, пожалуйста, это состояние зубов тоже вот через год на стабильность результата. На образовании везде нового измененного биотипа, устранение рецессий и создание прикрепленной десны. И в области некоторых зубов она уже начинает кератинизироваться. Картина в полости рта через два года после всех вмешательств. От последней операции у нас получается два года. Но обратите внимание, что, конечно, изменен в первую очередь биотип, устранены самые вот, неприятные глубокие рецессии. Ну и есть какие-то еще, конечно, нарекания, хотелось бы что-то улучшить. Но пока что вот наша стабилизация процесса, то есть э, здесь все-таки идет речь о зубосохраняющих вмешательствах в первую очередь. Потому что э, само собой что... У пациентки просто стоял вопрос об потере зубов в связи с, такой, с таким отсутствием и прикрепленной десны, и с отсутствием картикальной замыкающей пластинки до да, костной. Здесь очень много было проблем с этим связано, помимо уже каких-то жалоб клинических там, чувствительности и эстетики и всего остального. Вот, вот эта проблема она решена на сто процентов более детально можно на этих фотографиях более приближенно рассмотреть результаты. Меня эстетически они вполне устраивают пациентку тоже. И обращу ваше внимание на прекрасный объем кератинизированной десны в области зуба одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Измерение расстояния десны до края в области зуба шестнадцать. Измерение расстояния трещивого края до десны в области зуба 15. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 14. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 13. Измерение расстояния трещущего края до десны в зуба 12. Измерение расстояния в области зуба 11. Слайд 369. Измерение толщины, прикрепленной дисней в области зуба 13. Общий вид состояния ткани парадонта после адонтопластики в области зуба 15-14. Фиксация результата в области второго сегмента. И проведение донтопластики в области зуба 24. Также фиксация результата. Еще раз в области первого и второго сегмента. Проведение донтопластика в области зуба двадцать три, Измерение расстояния режущего края до десны в области зуба 21. Измерение расстояния трежущего края до десны в области зуба двадцать Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 23. Измерение расстояния от режущего края до десны в области зуба 24. Измерение расстояния от десны до режущего края в области зуба 25. Измерение расстояния в области зуба 26. Фиксация состояния ткани парадонта. Обратите внимание, какой шикарный объем прикрепленный уже кератонизированный десны мы получили. И он абсолютно сопоставим, что аутотрансплантат, что алломатериал. Ау Исходно Крин КЛКТ до начала всех хирургических вмешательств. Ну, конечно, критично, да, это о чем я с вами говорила, о сохраняющих операциях в этом случае, это все-таки не столько эстетика, сколько зубосохранение. Вот эта верхняя картинка, это скрин КЛКТ, которая было до начала всех вмешательств. И обращаю ваше внимание, тот же сегмент, те же зубы, обратите, пожалуйста, внимание на это, они все постепенно, на них начинается выражаться замыкательная пластинка, вестибулярная костная. Это нижняя челюсть. Та же ситуация, где у вас кости не доставала даже где-то на 3-4 миллиметра до... То есть такая финистрация была везде, вестибулярные замыкательные пластинки. То есть корни сильно выстояли из дуги. Здесь объем кости изменился, он везде достигает наружного вот этого овоеда, корня, и в определенных участках уже образовывается кортикальная замыкательная пластинка, которая именно и дает вот этот стабильный результат без, без рецидивов. Это центральные резцы. Это слева до вмешательства, справа после. Обратите внимание, это очень тоненькая полосочка. Это и есть картикальная замыкающая пластинка. Обращу ваше внимание, вот это состояние до, это верхние первые маляры. И состояние после. Особенно это хорошо видно во втором сегменте, в области зубы 26 в которого не было никакой картикальной пластинки. Теперь она визуализируется здесь до границы фактически цементомального соединения.